И всем привет, с вами Данил, а мы, мы продолжаем играть в Лего Star Wars. Давай, давай, бабах. Так, рак. Ёпай, да чё ж на меня все нападаете? Так, деньги, конечно, собираем. И ещё парашку денежек. Ещ давай. О. Что за? Да. О, какой он милашка. Ой, молодец. Спасибо. Ну а меня. Пошли за мной. Тихо, как он куда-то нас ведет. Пошли за мной. Пошли. Пошли, тупой гумадрила. Ну где в жопу. Ах, ч, я, я, я переключись на него. Что... ту ту ту ду ту ту ду А он бьет как-нибудь? Угу, ну, конечно, бьет, блин. Х. <связывается> так. Прожок. Ой. Ой, я помню это. О, да, сейчас надо переключиться. Вот, да, вот так вот. Там мостик у нас такой будет. Гидлер, а Куда? Куда ты? Ой, блин! Скотина. Тихо. Ой. Ты сейчас совсем что ли, скотинулся? Сейчас перепрыгнуть, она... А <звы> <собой> тихо. <собой> Хватит. Давай... Ой, нет, нет, нет, нет. Потихонечку. Потихонечку сказал тебе. Опа! Ой, о, о, о, о. <сохи> <сохи> Он хорошо привет мне тут написали. Тут не надо, мне нужна помощь. Опа! Смотрите. Опа! Гарно стайл! Блин! Тихо, на этого я хочу переключиться. О, Махамала Тэбь! даров, ребят! Что я месяца? Уибух! А что там ничего? Ну ладно, как бы ничего не, не, не ожидал. Стой! Почему подо мной проваливается пол? это мо? Ай! О, у нас кто-то палит? Что в меня? Нет, я не виноват, я не виноват. Ой! Но угу. это по мастерски. О. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Где этот чувак наш? Ладно. Хлищ. Угу. Мы собрали это. Тихо, тихо, тихо. тихо. Я что просил? По-человечески. ⁇ -мо ⁇ Ребят, ребят, сюда. Ребята там... Уи, меня что-то не попали. Прыжок. Вот ты тупой, что-то меня толкаешь. Ну, ушел, очень О! Я за малом чуть не упал. Ну давай, их пощам. О! Тайничок. О, еще, блин, я испугался. испугался. Я испугалась. Я... Вот, вот, на халяву вот ища. Аккуратный... Это мы, Ассасины. Мы, Ассасины. ⁇ -мо ⁇ Иди сюда, тебя говорят. Р2-2. R2 Р2-2. Ну иди отсюда. Я хочу сюда, хочу. Ой, а, с меня стреляет. А я пролез сюда. Подождите. Пойдем, поехали, пожалуйста. Хочу. Не, ну я не пролезу. Как прилежаться вот? Ох ты ж гады! А, а, а. Че? О, самолетик. Самолетик. Самолетик. Так, мо ⁇ мо а! ⁇ Ой, давай, хватит. Да. Это мо ⁇ Сейчас, так, тут с самолетиком надо что-то сделать. М -м, давай, давай, вставайся. Ух ты ж. Ой, меня же зацепило. Подожди, кто там еще сзади что-то было. Вау. Такие инновационные технологии. тихо, тихо, я тебе говорю Тихо говорю тебе. Блин, а иди сюда. Мне этот игрок нравится тем, то что он хорошо прыгает и все. Ой. Ой, он даже вот так может сейчас запрыгнуть. Ты что тупой, шо ли? Деньги, деньги, да. Иди сюда. Начал. Вот там паркур вижу. -мо. Достаем меч. Ой. -мо! Я подобрала Так гля, я четкий пацан. Уйдите, не подходи. Только попробуй ко мне подойти. Я хорошо берусь. Угу, конечно прикольно так прыжок ой прыжок так тут ничего больше нет пошли М -м -м. это нельзя сломать да ну да уходим тихо а тут что у нас вау фэнтези что это же фан Амакамулаты. оба. Ой, я уже испугался, думал он мёртв. Ой, ё-моё, я случайно. Я, я действительно такой жирный. Ну ладно, всем пока. А я напоминаю, с вами был Данил. Подписывайтесь на мой канал. Бай-бай! Bye bye.